Всем привет! В этом видео сегодня поговорим о рынке криптовалют, что произошло с момента последнего выпуска данного видео, поговорим о биткоине, куда он сейчас нацелен двигаться и самое интересное, наверное, что сегодня разберем, это переход на эфириум 2.0 или возможен Форк также, да, и какие могут быть последствия негативные, если этот форк произойдет и сентябрь у нас может стать очень красным. То есть рынок могут реально задампить. Ну и также глянем в мой портфель, на сколько процентов я уже в крипте и какие монетки я себе подобрал и какие я планирую при возможном дальнейшем снижении подбирать, добавлять в инвестиционный портфель. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся, поехали. Итак, мы продолжаем находиться в медвежьем рынке. У нас есть такой падающий, бычий, огромнейший клин. И мы видим, что здесь был восходящий канал. Я говорил, что его могут пробить, могут пробить ложно. И на вот этом падении я пробовал и набирал лонги. Набирал лонги в зоне 21.500, 21, 27.00. В итоге, пока мы здесь некоторое время проторговались, я в итоге выставил стоп без убыток и по 21 тысячи я вышел в ноль. Теперь, что я дальше предпринимаю да? по поводу биткоина. Сейчас внутри здесь образовался вот такой тоже, в принципе, бычий клин. Мы вроде с него вышли и сейчас тестируем. Если протестируем, все будет хорошо, то я ожидаю, что цена может вернуться в зоне там, 22 тысяч, а может даже вернемся к 25, или может даже отсюда уже пойдем на финальные 27, которые пока что никто не отменял. Но здесь чисто для торговли я пока брать биткоин не решаюсь. Все же хотелось бы увидеть спуск сюда, вниз этого клина. да, И заодно мы протестировали вот эту зону 19, там 18 600 там 700 вот здесь было бы интересно набрать биткоин для ланга до да, чтобы проехаться вот вот эти цели взять там 22 24 25 возможно 27 то есть здесь и стоп понятен, можно выставить там на 18 потому что если будем идти уже ниже то мы будем обновлять лаги а может и пойдем уже к вот этим зонам которые я обозначал там 16 15 район 14 тысяч ну и самое. Низкая точка, которая может упасть в биткоин, лично по моему мнению, это 1011-12. И послужить этому может как раз этот форк, который произойдет на эфириуме вот буквально, по-моему, 19 сентября. Много споров сейчас идет на тему дно это или не дно. Ребят, никто не знает, где будет дно. Это, я вам говорю, точно. Поэтому дно угадать невозможно. Мы в любом случае находимся где-то близко возле дна и вот это финальное снижение по биткоину еще там максимум на процентов 50 или 40 вниз ну это будет если оно произойдет я буду считать это финальным движением вниз и отсюда ну по-любому уже кто верит в криптовалюту в индустрию что она будет дальше развиваться и вообще там не соскамится то здесь в районе 14, 15, 12 тысяч это надо ну, 100% покупать криптовалюту. Ну, естественно, на свободные деньги, которые вы для инвестиций подготовили. Я же в свою очередь, смотрите, по моему портфелю уже затарился на 54% в крипте. То есть вы видите на экранах монеты, которые у меня есть. Это NIR, DOT, FTT от биржи FTX, Atom, Flow, Moombeam, Chia, Zeta, в и еще буквально по проценту там, в высокорискованных активах. То есть вот у меня портфель собран из альты. Остальные 46% в стейблкоинах, то есть это не означает, что все в USDC. То есть они раскиданы. Что-то в USDC, что-то в USDT, что-то в BUSD. И вот эти финальные 46% хотелось бы мне потратить именно за счет того снижения, которое может произ... произойти. То есть, понимаете, если снижение не произойдет, и это уже у нас дно, то у меня есть э, криптовалюта в портфель, И если будет рост рынка, то я, в принципе, буду расти с рынком. И если уже будет подтвердиться, э, все факторы будут указывать на то, что это действительно разворот, то тогда уже стейблкоины задействуются по более чуть-чуть высоким ценам. Но если рынок проваливается, то там я хотел бы закупить более фундаментально сильные активы это в первую очередь 16 процентов я хочу выделить когда монеты просядут на вот те альткоины которые у меня уже есть в портфеле чтобы их усреднить чтобы у них была более низкая цена остальные 30 процентов которые останется я хочу 15 процентов закупиться биткоином и 15% разделить, то есть по 7,5% хочу купить токен биржи Binance, это BNB и э, тот же Ethereum, который я сейчас не покупаю, потому что сейчас мы дальше поговорим, много вопросов по будет ли форк или просто перейдут на POS. И я сейчас не покупаю, потому что не знаю, чем ситуация закончится. И хотелось бы, конечно же, цены увидеть пониже. И когда, если будет вот это серьезное снижение, то как раз вот те 46% стейл биткоинов направятся именно в три этих актива. Биткоин, эфириум и BNB. Итак, друзья, кто не знает, в планах разработчиков эфириум 19 сентября уже должно пройти, наконец-то пройти, потому что оно долго уже переносится, слияние, обновление, переход на эфириум 2.0. И это все направлено на эффективность и масштабируемость сети. Это то, чего эфир очень сильно не хватает. Мы знаем, что это самый топовый номер один блокчейн, но за счет низкой масштабируемости, за счет высокой цен на оплату газа, то есть на транзакции эфириум буквально тормозил и это давало другим проектам, блокчейнам, которые там, в кавычках хотят, хотели или им всегда пророчили там будущее убийцы эфириума, да? то для них вот, скорее всего будет теперь очень все плохо и у них жизнь будет затруднительна, потому что им надо ускоряться. И делать еще более какие-то лучшие вещи которые будут в эфириуме потому что скорость проведения там транзакции в сети эфириум должна возрасти до 100 тысяч транзакций в секунду обновление также эфириума улучшит защиту эфириума от таких атак например как один как 51 процент при которой человек который контролирует там самые большие ну то есть на 51 процент эмиссии токенов может принудительно там внести любые мошеннические изменения. Ну и переход с Proof-of-Work, переход на Proof-of-Stake. То есть теперь там будет уже не майнеры, да, а будут валидаторы. Также если у них все получится, они хотят стать дефляционным активом. То есть в общем после этого слияния будет очень огромное количество только плюсов, которые Ethereum и так с первого места поднимет на уровень чуть ли не досягаемости для других блокчейнов. Но здесь помимо того, что есть огромные плюсы, есть, конечно же, и э, минусы, которые могут произойти, за счет которых как раз вот может случиться вот этот сентябрьский дump рынка. И это может сыграть на руку манипулятору, да, и им будет э, легче намного увести рынок вниз. И также само, я думаю, будут открыты двери к тем же самым хакерам, недобросовестным личностям, которые за счет вот таких на молодом рынке вот таких сложных операций, как слияние переходов с Proof of Work на Proof of Stake будут воспользоваться, опять же таки, украденными средствами, еще чем-то. Потому что, представьте, помимо того, что они хотят с Proof of Work перейти на Proof of Stake, здесь же может быть еще и Hard Fork. То есть Hard Fork это то, что за счет чего сейчас рыночная капитализация эфира растет. Потому что многие думают, что эфириум не будет там останется просто как был один эфириум а будет там две монеты то есть майнеры останутся которые будут майнить монеты и прежде всего если форк произойдет скорее всего proof of work будет и поддерживаться потому что они более понятны как они до этого работали потому что они будут добывать новые монетки ну и пока на том оборудовании которое там еще новое приносит доход и proof of stake который за счет там, привлечения новых инвестиций интереса Крупных инвесторов, где токены вы не можете замороживать долго, а будете ликвидны, то есть вложили и вытянули, когда захотите, но будете получать пассивный доход. И вот те самые масштабируемость, да, скорость транзакций, они тоже -то не перейдут так вот так сразу. То есть это все нужно на это время, это может затянуться и до 24 года, может даже вплоть до 2025, пока все, пока все вот эти обновления внедрятся и уже эфириум будет... Именно тем, которым он сейчас там разрекламирован. И вот эта непонятка с двумя будет монетами разными. да? Какую из них выберут. Ну, Понятно, что если все лучшее будет только на Proof of Stake, то большинство выберет Proof of Stake. Но еще раз повторюсь, изначально будет вот эта путаница. Это раз. Переход вот этих куча игр, приложений, NFT. Это огромная головная боль и дай бог что это все прошло гладко потому что если опять же такие лазейки вот эти хакеры еще кто-то воспользуется вот этим всем будет какие-то крупные взломы потери средств там негатив еще чего-то это хорошее подспорье просто задампить рынок и я там не пугаю, что это действительно произойдет но вы должны к этому быть готовы то есть нормально подготовленным то есть проходит слияние хорошо все все окей устаканилось, мы знаем сколько стоит там один эфириум, второй эфириум или он вообще будет один эфириум, посмотрим как это будет, а тогда будет все понятно, если все плохо рынок там дампится да? когда это все устаканится, тогда уже нам будет понятно, что и где, какой эфириум нам покупать и по каким ценам и что там произошло какие обновления дали, дали плюсы дали минусы и только время расставит, я думаю, все на места поэтому вот я лично не спешу абсолютно не покупать эфириум с целью инвестиций еще раз повторюсь для меня эфир сейчас дорогой и непонятно что с ним будет то есть и непонятно вообще какой эфириум мне покупать если их будет два что я здесь вижу по графику именно по эфириуму здесь же опять же как и по биткоину вот кстати биткоин вот протестировали да мы клин кстати начинает потихонечку расти может даже сейчас и пойдет к этим целям которые я обозначил в начале видео а по самому эфириуму, то я думаю, что здесь, опять же таки, ближе к этой дате могут его протянуть еще вплоть обратно же до тех двух тысячах. Ну, здесь очень сложно будет пройти выше, разве что ложный там выход 2200-2100 максимум, потому что здесь и трендовая глобальная, да, то есть это все так в секунду ничего не пробивается. Поэтому максимум до форка может еще время есть, эфириум сходить на 2, биткоин на 25, те же самые повторители, может даже на 27. И тогда уже там будем смотреть, что случится с этим форком, как оно пройдет, потому что эфириум на рынке это гигант. Всего лишь в два раза сейчас он меньше по капитализации, чем биткоин, поэтому естественно все как будет там. На рынок это будет очень сильно влиять. Негатив, то будет очень сильно негатив. Если позитив, то в принципе плюс-минус на этих значениях останемся. Может будет какая-то коррекция. Может уже здесь будет на этих значениях плюс-минус какая-то стадия накопления. Может это дно уже и пройдено. И дальше мы пойдем там через полгода-год уже куда-то на новое верха. Или как минимум переломать тренд и уже глобально идти в восходящем тренде. Но пока для этого предпосылок нет, а до отскока биткоин на 27,25, а эфириум на 2000, он, конечно же, есть. Опять же-таки, до этого слияния. Там уже будем смотреть, потому что если все плохо, потянут, как вот здесь я нарисовал стрелочкой, 15, 16, 14 можем легко увидеть по биткоину. А если вообще все плохо и в мире ситуация не будет улучшаться, а только ухудшаться, чего бы не хотелось, конечно, то под до 11-12 тысяч биткоин тоже может провалиться. И вы должны это иметь у себя в голове. Я держу вот эти два сценария и действую спокойно. 55% есть в крипте, 46% в стейблкоинах, которые будут готовы направиться на докупку уже топовых тяжеловесов, таких как Bitcoin, эфириум и BNB. Потому что доминация биткоина подходит уже к самому низкому своему уровню, 39. Да, она может пробить низ, там и на 35-36 сходить, пока мы сейчас до форка будем расти. Но потом все же, как ни крути, форк закончится, доминация биткоина, она, ну, как минимум, она начнет возвращать себе силу впитывать биток будет вот эту альту и альта будет либо стоять на месте, ну в большинстве случаев она будет еще ниже там падать, а биткоин, ну как минимум, я думаю, может подняться вверх этого канала, а это 48-50% доминации. Опять же таки, когда это произойдет, то хотелось бы, чтобы большая часть портфеля была в биткоины. И за счет того, что биткоин может на бычьем рынке стартануть первый, его как всегда. Зачастую его пампят хорошо И потом вы за эти биткоины можете купить э, еще больше просевшей э, альты да, То есть усреднить то, что сейчас, например, я имею И таким путем на длинной дистанции мы можем выжать максимальный профит а я напоминаю, что это всего лишь мои действия, мои мысли. Повторять вам не обязательно. Всегда анализируйте и проводите собственный ресерч. Если видео понравилось, можете поделиться с друзьями, поставить лайк, написать комментарий, какие действия вы предпринимаете, насколько загружен ваш портфель криптовалютный на данный момент. Ну не забывайте, ребят, подписываться на телеграм-канал. Информация там, как всегда, даю намного больше, чем на YouTube.